Аптечку пройстапал! Mm -hmm. <laughs> Ты чучел! Mm -hmm. Так, ребят, всем привет! Сегодня мы начинаем наше новое прохождение игры Cuphead. Всем привет! Ну, я думаю, для Эли это будет... Немножко тяжеловатая игра, конечно. Да и для меня тоже. Че он? Опа. Золотые монеты. Окей, спасибо, чувак. Надеюсь, это что-то полезное. Так, вишенка. Так. Ты Я... опять забыла, как выходить? Вот, вы и А, о, молодец. Да зачем ты зашла, я хотел в шоп? Ты хоть меня-то спрашиваю, я тоже играю. А, я думал, я просто не знаю, что это вообще тут. Все очень странно для меня. Все, погнали. Я ничего не понимаю. Господи, ну и графика. Да ну прикольно же, не? Это игра новая. Вообще-то. В смысле Ой. новая? Климая. Когда она ну, вышла? 2020... дам. А. Ну, просто специфично, братик, тогда. Я красная? Да. Тихо, какой-то гриб. Ой, ой. Я сейчас сдохну, наверное. Так, а как там стрелять? Вот так, вот вот так. Я сдох. Помоги мне. Как? Это я не успела. Я сейчас опять там полечу, наверное. <ш> <ш> Классно мы поиграли, Это был да? самый первый уровень? Да. Йора! Заново? Так это еще даже не босс. Ну, конечно, заново. И каждый раз... <с> каждый раз, надо будет начинать заново? Ну, конечно. А с боссов? Не знаю, ну, может, там сохранял какие-то есть? Я не играл в эту игру. Я просто... Да, они там просто появляются. Зачем Чисто по фанчику. А чё, монетку мы уже не собираем, да? Я думаю, есть и Так чё, погнали дальше, раз они просто так появляются? погнали. Так они сзади-то бьют нас? Я умерла. Спаси меня. Спас. Спасибо. Я думаю, я не буду тебя спасать. Да, я так и понял. Просто нету желания, да? Я умерла опять. Склад. О. Спасибо. ты меня тоже спасай, пожалуйста, по возможности. Ну хорошо, по возможности буду спасать. А у нас же есть супер удары Да-да-да. На. На. А как, а как... <смех> <смех> У тебя куда? Ко... Я опять умерла. Ну. Ну ч, реально все я один, типа? Похоже. Да. Ну проходи, проходи. Ну, сейчас появлюсь дальше. А, в натуре, может, я тебя найду где-то? А, там еще можно присаживаться. А, он такой быстрый? Короче, тяжело играл. мы с тобой, да? Да просто надо чуть-чуть привыкнуть. Ф первый раз уже играем. Они тут, в принципе, быстро умирают-то. А как где увидеть сколько хп? Вон, справа снизу у тебя. HP. Да б твою мать. Чего же они так больно бьют-то? Короче, давай, я просто сдохну и все. <свят> давай как-то поаккуратнее, а попробуем. Давай. Просто если что, назад сразу. Сваливаем и все. Да? <свят> О, да, блядь, у мне прям на голову. Спаси меня. О, во, несложно, видишь. Нет. Я расстреливаю их, расстреливаю. Нет. Да они бесконечно появляются. Спаси меня. Первый уровень. Да, О, самое долгое прохождение гриб в мире будет. Очередной раз, да. Можешь просто побежим и будем убивать. Давай. Слушай, это работает. Давай, беги, беги. О, спасибо. Не, не работает, слышишь? Этих тут... грибочков. Беги, беги, бежим, бежим. Бегим, бегим. Я умерла опять. Вс, меня не спасешь. Ну, смотри, мы уже намного дальше пропарлись. Про Может, я проберу сейчас? Давай, давай. Давай, беги. Беги. Монетка. На монетку. Забайтило меня на монетку. Зачем? А, ну я все равно только половину прошу. Ой. Да, просто побежим. Ну, типа, если будут вот так вот, то будем их бить. Давай. Ясно. Как же нам херово. Да вот этот мешает пройти его. Опа. Спасибо, спаси. Давай одна. А, вс, я умерла. В смысле, в тебя же влетела эта херота. Я в шоке вообще. Я да сейчас уже запомню всех мобов. И все. Будет четко. Yeah. Да туда. до. Расстреливаю их. Проходи сюда. Да ёпта мать, а. Дай. Почему я не могу его убить? А. Я нафидел Я хотела так быстренько. Это будет тяжело. Очень. А сколько тут уровень мне интересно? Не знаю. Я не могу к вот эту вот штуки привыкнуть никак. То, что стоишь и бьешь, типа? Я тоже. Мы на одном мобе сливаемся, но это просто шок. Надо просто как-то друг друга может, это, помогать. А может просто зажать, ну, типа, выстрел и бежать? Давай. Ой. Я спас! Передних, а я задних. Ага. Ну я за Ха-ха! Спаси! видел, как я бежал от него? Угу. Они нас типа не видят или что? Ты передних, я задних. Ну что, не ясно-то? Давай, давай. По возможности друг другу помогаем. Спасибо. Я говорю передних, задних. Вот да ты на него не обращал внимания, я думал, ты забила. Надо как-то этого мелко выцепить, слышишь? Мы на одном и том же уровне умираем. Yeah. Мы на одном и том же месте умираем. Ну, в смысле, да. Блин, ну не на джойстике, это, конечно, вообще анрил походу. Да он китает этой хернией. Надо как её, ну, да как-то ее, ну, выворачиваться, ну. Да ⁇ п. Спаси. Пожалуйста. Я... <Яс>. Во, молодец. Ой-ой-ой-ой-ой, погнала, погнала. <рискute> ну, а что сейчас? нажала начало. рыбок начало, начало. о как мы крепкость приняли да? тихо-тихо-тихо-то есть ли что отходи если какие-то нештатные ситуации случаются там грибок и надо как-то это да да, -да обожда... ясно короче надо подождать пока он выстрелит поняла только потом его душить Тихо-тихо, и от этих тоже отходи, они прыгают, прям на это, прям на лицо. Да отходишь ты от них. Давай, я этого убью, ты заднего. Ты где там? Во, нормально. А что это? Это вообще какой-то подсолнух? давай давай нормально, его расстреляли. А куда ты стреляешь? Прошу прощения, эксклюзмуа. А куда надо? По Поэтому синему тяпу или его не убить? А, его походу не убить. Его только так. Типа обойти? Беги дальше туда, да. Тут опять этот мелкий. Как я так... Про... Я Беги, не иди, давай, давай, давай. Я прям ровно... Я тоже прям на него вылетел. А, это вот мы. Стоили. Да, это типа плое. Сколько уровней мы прошли. Но уже более-менее полегче. Они так вылетают, прикольно. Заметила? Такие важные. Просто надо перестать по-тупому умирать. Согласен. Во, видишь? Ладно, не торопиться, и все. Вот отходить вовремя. Пожалуйста. Если видишь, что их много, лучше просто постоять и подождать. И лишний раз, короче, не рисковать. Mm -hmm. Типа лучше помедленнее пройти, но зато пройти, а не сдохнуть. Сказал я это уже два раза ударился в ходу. Давай лево. Он будет мешать нам тут. Mm. Ну за... почему? Пон... Прыжок, прыжок надо. надо, прыжок, а не рывок. Сейчас, надо прыжок. Чтобы восстановить. Розовую штучку. Да, ну. 40 минут уже. Ну ничего, эти кира по полтора часа записываю. По одной доллару. Убью. Я не достаю до него. Все. Сейчас орешек появится. Не спеши, не спеши, не спеши. Нормально проходим. Слышишь? У меня даже до сих пор три хп. Во, нормально, нормально. Не спешим. Орешки аккуратно. Спаси, спаси, умничка. Погнали, погнали, погнали потихонечку. Спаси, Господи, какой же руинер. Тихо, тихо, тихо, нормально. Давай спецударами. Аккуратно, тут орешки. Убили, убили. Аккуратней. Подожди, подожди меня. Сейчас, давай сначала синего. Еще раз убьем. А -а -а. Хорошо. Сейчас она прыгнет. И мы погнали. Нормально. Я конченый дебил просто. Давай-давай. Фу, ёпта. Беги, один, давай. Давай. И грибочек, грибочек, убей. Давай. Ох. Сколько? Всего 30 минут ровно. <смех> твою мать, а. Мы с минусом нам поставили. <связь> <связь> как тебе. Я только к этому-то уровню привык. А подожди, у нас по 8 голды, может, зайдем в шоп? Давай. <связь> Свинотек! <связь> <связь> <связь> Здорово! А как ты выбираешь? А. Доп здоровье. Незначительно снижают силу атаки Сердце. Охрененная тема это... Это, одна штучка просто. это в рывке, типа, поняла? Первое парирование в бою применяется автоматически Просто подпрыгните А, у тебя тоже новые открылись, да, какие-то? Я тоже сердечко возьму, обязательно Кофе. Че, покупай еще что-нибудь или не хочешь? Так это один раз одна домовая шашка. Не, это как в тексту Типа когда ты рывок делаешь, в тебя урон не влетает. То есть ты можешь во врага вот так прыгнуть и влететь. Топовая тема же. Так, Мне кажется, это типа на один раз. Нет. Ну, надеюсь, а что это нет. А это что такое? А, это мы его выбираем. Да, да, да. Гудбай, <laughs> Эй, парни. Что? А где это в навыках? Это на выбор? Я здоровье выберу. Серьезно? А зачем мы это купили тогда? Блин, серьезно? Доб здоровье или это херня? Мне кажется, эта херня это вообще топ. Все, я готов. А, все? Да. О, у него там деньги есть. Что, на обычные же? Мы же не пустики какие-то, да? Чего погнали? Цветы жизнь. Дашь попить, пожалуйста? Ёб твою мать! Умничка моя! С что, что происходит? происходит. Лук! <свят> слезки, слезки капают. А все мы типа картошку прошли, сейчас лук. Ну. Что морковка как по ней? Ай, снег, видимо, с места. Я немножко не понимала, как в попадать. С места, типа, вот так. По диагонали. Поняла? Ну, если это диагональ. диагональ. Давай эти карточки оставим на... На морковь. что думаешь? Но они все равно пополняются. Ну, уже есть какой-то максимум. Во. У меня три карточки накопилось. А, во, их пять, походу, может быть. Давай быстренько луковицу просто убьем. Ёп твою мать. А, во, смотри, можно вот так вот ее бить. Морковка тоже можно бить. Да. Почему именно я? Не надо было, ну ладно, спасибо. О, пока она вот так вот, ну, типа херню страдает, надо ее бить. Спаси. Я не могу. Короче, я ее добью. Видит, Бог добьет. Морковка. Ее тоже можно бить. Сейчас будто заряд Молодец. Молодцы, мы с тобой. Ты морковки убегала, пока убивала, пока я ее убил. Да? да. Вот тебе и босс. Ну, вот видишь, с тобой какие-нибудь.